которая касается кластерных объемов и конкретно, непосредственно, самых крупных объемов в свечах. Чтобы более качественно принимать решения, первое, это евро. Что мы здесь видим? Это образование HFT объема. Они лучше отрабатываются за счет своей уникальности второй момент то что он образован на тени свечи это очень хорошо то есть сразу же пошла реакция рынка на данный ищет объем то есть сразу же мы видим что он останавливающий кроме этого перед образованием данного ищетки объема у нас было достаточно много дивергенций. Практически каждый день была дивергенция по объему дельты по количеству тиков. Даже здесь, несмотря на то, что дельта по количеству тиков в нуле, дельта по объему сильно отрицательная. Здесь дивергенция наоборот. Дельта по количеству идет вниз, дельта по объему наверх. Прошло гигантское усилие маркет-продавцов на значительном объеме и значительном росте отрицательной дельты. Что самое важное? Цена в течение всей сессии не преодолела минимум волны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 Это общее дело.